Я говорю, Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Быть лучше». Мы говорим, я лучше кого-то или кто-то лучше меня. Он или она лучше нас. Что мы имеем в виду, когда так говорим? Какой смысл мы вкладываем в такие вопросы, в такие слова? Как правило, мы имеем в виду материальную составляющую. То есть он лучше меня чем? Он красивее. Она красивее. У него или у нее, или у них лучшая одежда. Дороже телефон, дороже часы, больше квартира, дороже машина. Круче ремонт внутри дома. Выше дом на два этажа, на пять этажей. Больше денег в банке, больше бизнес. Круче связи. Это мы считаем человек лучше, это мы считаем его лучшим. И мы стремимся к этому. Мы себя считаем лучше, если мы стали больше зарабатывать. Мы считаем себя лучше других, если у нас больше дом, лучше ремонт, если у нас дороже мобильный телефон либо компьютер, у нас больше нулей на личном счете в банке, у нас больше связей, у нас круче и престижнее работа, у нас или у вас, или у них выше социальный статус и положение в обществе, лучше должность, больше звезд на погонах. Вы это считаете быть лучше? Этим можно быть лучше. А не тем ли нужно быть лучше, когда мы имеем в виду, что нужно быть умнее, нужно иметь прекрасное тело, крепкое, сильное, упругое, натренированное, когда у нас прекрасное здоровье, когда у нас много искренних, настоящих друзей, когда мы делаем добрые дела, когда у нас чистые мысли и поступки, когда у нас чистая незапятненная совесть, когда у нас открытая душа и горячее сердце, не это ли быть, не это значит быть лучше. Если вы хотите стать лучше, вы не думайте о деньгах. Вы становитесь лучше по-другому. Внутренним миром стать лучше – это что-то новое узнать и кому-то помочь. Стать лучше – это родить еще одного ребенка в доме. Стать лучше – это накормить животное. Стать лучше – это приютить бездомную собаку. Стать лучше – это бросить все дела беду несчастного котенка отвезти ведь Стать лучше – это помочь ближнему человеку, кому-то дать деньги на операцию, либо кому-то помочь психологически. Стать лучше – это стать мудрее. Стать лучше – это заниматься спортом и научиться подтягиваться 50 раз. Стать лучше – это сделать растяжку и похвалиться ею перед друзьями или подругами. Стать лучше – это делать добрые дела. Стать лучше – это помогать природе, животному миру. Стать лучше – это уверовать в свои силы собственные и в силу Бога. Стать лучше – это возлюбить ближнего, как себя самого. Стать лучше – это полюбить весь мир, и стать счастливым. Этим нужно хвалиться, к этому нужно стремиться. Будьте лучше не в денежном эквиваленте. Будьте лучше духовно, морально, психологически. Будьте лучше своей душой, очистите свой внутренний мир от грязи, от материальных спазмов. Не думайте лишь о деньгах, не думайте лишь мечтами, живя мечтами о доме, о ремонтах, о квартирах, об автомобилях и дорогих безделушках. Это все понты, это все приходящее уходящий уходящее. Мы покупаем то, что нам по сути не нужно, то, что мы не унесем с собой в другое измерение, в другой мир. В мир, где эта жизнь мирская заканчивается, нам это не нужно. Если мы это не уносим туда с собой, то нам это не нужно здесь. Значит, материальная ценность совершенно неуместны. Значит, цена жизни в другом. Значит, быть лучше. Это совершенно другое понятие. Понимаете? Будьте лучше. В другом смысле. Становитесь другими. Меняйте мир вместе с нами. Меняйте свой мир внутри. Меняйте людей вокруг. Ищите единомышленные. Давайте вместе мир изменим, давайте станем лучше, давайте сделаем так, чтобы нас, мир, наш мир тоже стал лучше, чтобы не было болезней, не было войны, не было предательств, не было разлук, не было ссор, чтобы не было ничего отрицательного, чтобы люди не умирали от боли, чтобы люди не голодали, чтобы люди не болели. Давайте жить в мире счастья в прощении и становимся, и, станемся, и станем лучше, действительно, в совершенно другом, в ином смысле в божественном в духовном смысле. Вот тогда мы станем лучше. Вот тогда нам будет что показать, чем удивить и чем порадовать людей. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.